если вы не будете здесь с такой китайской исследование Колин Кэмпбелл, Томас Кэмпбелл, отец и сын, ученый Гарварда. Это на английском языке, но, по-моему, его перевели на русский. Можете эту книгу, очень хорошая книга, прочесть. Она показала, что у людей, принадлежащих к одной и той же этнической группе, обнаруживают огромные разновидности болезней когда говорят что если ты китаец или кореец или там мусульманин у тебя должно то и то быть но это исследование показало что похожие гены у них выявляют широкое разнообразие болезней потому что заболевание зависят и посмотрите теперь от чего от окружающей среды от ваших привычек от того какие выборы вы делаете это жена которая научилась очень умная женщина у нас новому новым началом, она пошла домой. И вы знаете, она слышала, как кормить своего мужа оттуда. Все его завтраки, обеды и ужины изменились. И, конечно, был и результат. Исследования показывают, что люди, переезжая в другую страну, перенимая жизненные привычки окружающих, приобретают те болезни, которыми те там болеют. Что характерно этой стране? Поедете в Америку, будете болеть также, Хотя и гены, и претерпели изменения, они все же становятся жертвой этих болезней, которые их родная страна даже и не знает. Это невозможно объяснить совсем стопроцентно. Лишь только генным материалом, только лишь. Но за 25 лет продумайте, американское население которая страдает больше всех ожирением, увеличилась, удвоилась на 30%. Настолько много. Диабет, сердечные заболевания, многие другие болезни, изобилия как их называют, они были редкими, стали распространенными. Если изучать работу генов и генетический ход человека, то даже за 25, 100 и 500 лет он не может так измениться, чтобы это было обусловлено только наследством. Здесь работающий цикл генов, здесь неактивные. Гены играют ключевую роль во всех биологических процессах. Я сегодня вам говорю, что такое новое начало у нас. Это истина о том, как включить вас. И там, где надо, как выключить. Как активировать гены – это самое важное знание вообще. Работа генов контролируется внешней средой, но один из факторов, правильный выбор питания – это один лишь из факторов. И он для вас здесь существует. Давайте вдумайтесь в эту научную работу, я только отрывок взяла. В недавних исследований генетического регулирования веса крошечных червей, очень крошечных, Ученые обследовали у них, знаете, сколько? 16 пятьдесят генов у червей. И предмет на их влияние, на их вес. Они обнаружили, что 417 влияют на вес этих червячков. Мы хотим получить нормализацию веса. Нет, не только так. Посмотрите, как это сложно. Как эти четыре сотни генов взаимодействуют между собой, долгосрочный период из постоянно меняющимся окружающей обстановки, на которые реагирует ген, воздействуя на прирост или потерю веса, это пока непостижимая тайна. Они делали эту научную работу очень долго, но результата нет. Генетические исследования подтверждают, что разобраться в работе наших генов очень трудно. Мы только можем Факторы риском найти. он говорит так: Мы точно знаем, что только когда мы знаем мало, с ростом знания возрастают сомнения. То, что мы знаем мало, это значит, мы уже поумнели. Наш генетический код представляет собой целую вселенную биохимических почти бесконечной сложности взаимодействий. Это настолько сложно, что очень часто ученые, которые это делают, не могут вывод сделать. Настолько сложная картина. Эта биохимическая вселенная воздействует с множеством взаимодействий других систем, включая питание, которое само по себе представляет само по себе систему сложной биохимии. Истинный ответы может творение получить только от самого Творца. Никто другой не может дать этот ответ. И если мы ищем в других областях, мы останемся без надлежащего ответа. И это действительно так. Нам нужна мудрость. Разный риск заболеть той или иной болезнью может быть определен по жизненным выборам наших предков. Если бы вы остались с нами на один год, Вы бы ушли отсюда честно, здоровыми. Даже сложно вас выпускать, потому что люди не понимают до конца факторы риска. и Не понимают, что здесь начинается, и как быстро это можно потерять. Выбор, выбор, выбор, выбор, отраженный на генном фоне, обуславливает конкретные заболевания. День не так быстро изменяется. Здесь вы получаете новый заряд. Здесь вы получаете новое окружение. Но он делает вывод, будете ли вы так дальше делать. Как вы это прекращаете, все возвращается. И вы не видите. Мы, конечно, научились контролировать эти риски. Ну, на уровне только, скажем таком материальном уровне. Мы можем оптимировать свои шансы активации нужных генов, создавая по возможности наиболее благоприятную обстановку для вот их работы. Например, выбирая самое лучшее питание для организма. Но это всего лишь одна десятая часть. Нужно и все остальное, хотя это очень большая часть. Я еще раз говорю, если мы все принимаем только разумом, мы теряем... Самый большой источник мотивации – это красота. У меня есть одна лекция, я не помню, как я ее назвала, куда я включила в конце «Оду радости». Я даже не помню, как она называлась. Хотелось просто, просто поиграть со значением. Joy. Да, наверное, Джой. Было, да? У меня есть только что, Но Джой это и было, точно Джой. Без этого мы просто не и выкарапливаемся. Картина мира, как вам нравится. Мы не можем говорить только на европейском стиле жизни. Везде кучи вот этого. Дети идут со школы или садика, они уже идут туда. Машины приезжают, тоже за, берут, уезжают. Человек не двигается. Пища, стресс, алкоголь, сигареты. Но как вы думаете, какой вывод должен день сделать? Зачем вы ему нужны? Или нужен ли он вам? Вопрос. И структура меняется. Если бы вы видели, что я под микроскопом видела, некоторый ген вот так разрезан и висит, некоторые просто зажат или кривой, всякие формы, любые-любые искажения, и он не может работать. Никак не может работать. Его надо просто... Ну что Бог часто делает, я вам сейчас покажу фантастическое открытие. Мы пришли к диабету. Это болезнь, при которой глюкоза не может попасть в клетку. Любой из вас может заболеть диабетом. Просто избрав неправильную пищу, поедая больше белка, не двигаясь, не употребляя воду, и сахар будет повышаться. Это не проблема, что вы едите сладкое. Это проблема, что вы употребляете белок и много жира. Это проблема. Одни недостатка инсулина думают, это проблема, но это не так. Второй тип инсулина сколько хочешь дави, но он не действует. Ученые назвали это диабет второго типа. Существует форма диабета диабет первого типа, зависит от производства инсулина. Это действительно проблема, но это проблема больше отсутствия мотивации. Оно начинается, да, начинается в раннем возрасте. И второй тип может перейти на первый тип, когда человек себя досконательно доведет до этого. Но причиной является проблема неработоспособности рецептора, то есть сигнал. Инсулина приемочей рецептор ген не работает. Не работает. Сигнал идет сюда. Работает. Инсулин нужен. А он не работает. Для того, чтобы звонок работал, вот этот ген должен отлично работать. Еще и звоночный ген. А он производит множество сигналов. Множество. Так нужно, чтобы даже... Дополнительно, чтобы услышал. Это примерно, когда ты слышишь это, как будто постоянно звонок, но только услышь, все звенит. Но у больного диабета тишина. Ей не производит никакой сигнал. И транспортор глюкозы у нас в каждой клетке их примерно около 200. Они бездействуют. И знаете, что случается? Все, что мы не употребляем, что мы теряем. Двери не только закрываются, они исчезают. И мы видим клетку, у которой нет дверей. Все. В этом смысле, как диабет, любая другая болезнь – это проблема отсутствия работоспособности какого-то гена. Мне очень хочется, чтобы вы это поняли. Поэтому не только таблетка, не только что-то может вам помочь. а Система. Система, понимание, ваше мышление – на сегодняшний день все виды болезни зависят от проблем гена. Теперь скажите, генотерапия поможет? Ну-ка думайте, умники. Генотерапия, когда заменяется больной ген другим геном, поможет? Система-то одна и та же, да? Он также войдет в вашу систему больную. Вы не пьете, вы курите, вы не живете, вы гневаетесь, вы перенапрягаетесь, и этот ген, который трудоспособный, он моментально меняется. Поймите, это не то, что мы думаем о наслед, наследственной болезни. Это не генетика. Ген очень чуткий, и он отвечает на все, что вы делаете. Если мы говорим, что у нас какого-то рода заболевание, это значит, что развелось структурное отклонение. Мы видим разорванные гене... гены, определенные клетки определенного гена, все разорвано. Ген, который находится под стрессом, это тоже, это что-то фантастическое. Ген под стрессом, он как будто выдвинут, он вообще не может двигаться получает впоследствии деформацию серьезную деформацию ДНК. Теперь, когда вы будете выборы делать, вы пойдете домой, кто-то вам скажет: "Ну что ты такой крайностный, Ну зачем тебе это? Что вам там нам говорили? А это ложный сигнал. Я и хочу вам про сигнал. Правильный сигнал дается нам постоянно, но он доходит до наших генов. Иногда не доходит, потому что здесь его может, могут изогнуть ложный сигнал. Кто-то придет и скажет вам плохое, отберет этот сигнал, и заряда не будет. Ген, который находится под стрессом, либо слишком активен, либо поражен разрушительной силой извне, получает впоследствии деформацию, серьезнейшую деформацию ДНК. Негативное воздействие на ген разрушает его и влечет за собой функциональную проблему. Это с нами случается постоянно. Поэтому мы можем не постареть, а помолодеть, если мы это ликвидируем. Мы можем приостановить этот процесс.